Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте, Антолий, рад вас видеть. Я тоже. Ну что, Владимир, наша встреча была в Питере якобы случайной, но не случайной. Мы встретились, немного пообщались, почувствовали, так коротко обозначили позиции друг друга. И, как я уже сказал, представляя вас, у нас есть и некоторые расхождения, но у нас есть главное... Вектор, стратегия у нас одна. Каждый человек может быть в достаточной степени здоров на степень своего участия в своем здоровье. Я бы так сказал. Это точно. Это точно. В основном люди воспринимают свое здоровье как само собой разумеющееся, но это до того момента пока что-то не произойдет. И вот тогда у многих начинаются уже поиски как говорят, да, болезнь – это язык, на котором Бог разговаривает с человеком. И ну, что-то заставляет все равно людей искать различные варианты, как это исправить. Вот. И здесь, конечно, наш друг интернет предлагает много-много вариантов причин тех или иных проблем. Вот. И тут главное человеку не заблудиться. На мой взгляд, основные три причины проблем – и с здоровьем, и они сочетаются с преобладанием той или иной в большей степени, это механическая составляющая, то, чем занимается остеопатия. Ну, условно говоря, если брать аналогию с машиной, это шасси, кузов, вот все шестереночки, чтобы все стояло на месте. Затем это биохимическая составляющая, ну, то есть качество топлива, всех жидкостей, масла и так далее. Да? Мы тоже знаем, насколько это важно. И третья составляющая – это, конечно, программное обеспечение. Потому что при, при всем этом хорошем, э, хорошем замечательном э, там, бензине, э, запчастях и так далее, если компьютер завис, то просто машина может остановиться посредине улицы, и ты ничего с ней не сделаешь. И вот эти все три составляющие должны очень четко работать в соответствии. И, и, и, как сказать, каждая из них очень важна, а проблема начинается в тот момент, когда человек скажем так, за, за счет одной области пытается решить проблемы другой. И вот как раз задача врача, и, ну, и в первую очередь пациента, определиться, вот в какую сторону ему двигаться, и от, отделять одно а, проблем психосоматики от механических проблем, а эндокринные от психологических. Ну да, полностью согласен, с такой, кстати, аналогией с автомобилем я тоже использую, правда в другом процессе, но тоже наглядно показываю, что все в жизни мир показывает наглядно, не надо много иметь, как говорится, в голове чтобы увидеть элементарные простые вещи. Мир подсказывает всегда на ранних, на ранних стадиях подсказывает человеку, чтобы займись тем, займись то, то сделай, предотвратить то. Поэтому вот я бы хотел сказать сейчас сейчас же люди в этой новой волне снова кинулись в страхи. И вот Владимир, может быть мы как-то на эту тему поговорим, как убрать страхи, как, какие методы вот предлагаете убрать страхи людям в этот период. Что делать со своим телом, чтобы быть более уверены в нем? Вот такие оперативные какие-то рекомендации на сегодня? Uh -huh. Ну я э, начну издалека. Когда в Европе была эпидемия испанки, остеопаты работали также с пациентами. И, конечно, они не в 100% случаев могли помочь и вылечить от заболевания. И, конечно, это не совсем наша тема. Но... В века, <связываю> да? Еще это в средние испанка была, да? Э, начало прошлого века. А, начало прошлого века. Все. Да, я имею в виду самую крупную, самую крупную эпидемию гриппа, которая была в истории человечества. Там людей погибло больше, чем во Вторую мировую войну. Вот. И значит в среднем из 10 заболевших 8 человек умирало. Но если с, эти, с людьми работал остеопат, то умирало из 10 двое. Двое против 8. Это колоссальная разница. Ну, иммунитет – это функция нашего организма, и если все кости стоят на месте, если все сосуды функционируют правильно, если пищеварительный тракт всасывает питательные вещества в нужном объеме, то иммунитет должным образом справляется. К нам частенько обращаются с, с детьми, у которые часто болеют. Там, каждый месяц, как в садик пошли, там, раз, раз в два месяца и так далее – вот, и мы начинаем с ними работать, и маму потом говорят, а он стал реже болеть, причем какой-то, скажем так, я не, не, не с самого начала понимал роль витамина D в происхождении иммунных заболеваний, дефицитов иммунитета и там, разных других состояний, и мы работали вот соло-остеопатически. Соло при этом у детей значительно реже становились их простудные заболевания. Мы ничего другого не делали, только восстанавливали правильное положение костей. Здесь же еще играет роль, как работают ребра, насколько хорошо открывается грудная клетка. И если позвоночник перекошен, ребра чуть смещены со своих мест, суставы работают, они не могут в полной амплитуде сделать движение, Вентиляция легких ухудшена, естественно, на этом фоне легче развиваются пневмонии и тому подобное. Если мы говорим про воспалительные заболевания вот, области горла-носа, то, конечно, при проблемах в этой зоне, при травмах предшествующих кости сдавливаются, чуть сдавливаются сосуды, отекает лизистая, легче подсаживается какой-то воспалительный агент. Опять же, мы работаем, освобождаем, все вот эти заложенности проходят без каких-либо дополнительных вмешательств. Так что, ну, один из способов улучшить свой иммунитет и повысить сопротивляемость организма – это, конечно, это остеопатическое лечение. Опять же, из таких даже более серьезных, чем ковид-заболеваний, у меня было двое мальчиков, братьев, которые у меня лечились, они не, были не привиты от коклюша. И они заболели от одного мальчика, который был привит также так коклюшем. Они переболели в гораздо более легкой форме, чем он привитый. То есть, опять же, наше лечение ну, это улучшение механики, улучшение механики это улучшение всех функций. Ну и второй подход, это, конечно, прием витамина D. Это основной иммуномодулятор Главный иммуномодулятор человеческого тела участвует в большинстве иммунных реакций. И уже выявлено, что одна общая черта, которая объединяет тех людей, у которых не было тяжелой формы ковида при заболеваемости, это высокий уровень витамина D, 80 и выше. В то же время у тех, кто болел тяжело и перенесли, ну, скажем так, перенесли очень тяжелые формы заболевания, это очень низкий уровень витамина D. Так что вместо, как сказать, страх, страх – это очень конструктивная, конструктивная эмоция, а она нам зачастую указывает на вещи, которые мы должны решать, которые мы должны сделать. И если здесь появляется страх, значит, друзья, просто надо взяться и, как сказать, эту эмоцию перевести в эмоцию действий. Тогда некогда будет бояться, когда вы что-то делаете. Владимир, вот столько э, сразу вопросов в этой короткой речи э, у меня возникло. Многие наши аудитории не специалисты, и естественно. И остеопатию вот воспринимают как, чаще всего как работу человека с позвоночником. Но я так понимаю, что, что, что остеопат вообще занимается всем скелетом. Да, это, что, немного буквально несколько слов о самой остеопатии. То, что вы знаете ее прекрасно, и поэтому считайте, что все знают. Вообще-то остеопатии знают не так много людей. Uh -huh. Uh -huh. Да, я с удовольствием расскажу. Значит, принцип всей остеопатии» можно очень легко понять, глядя на этот рисунок. То есть, вот этот рисунок всю остеопатию полностью объясняет. Там, где все стоит на своем месте, вот как у левого человечка, должна быть хорошая функция всех внутренних органов, позвоночника, мозга и так далее. В том случае, если тело перекошено, вот как у правого человечка, и это примерно 95% людей в большей или меньшей степени, то понятно, что возрастает нагрузка на суставы, возрастает нагрузка на позвоночник. Понятно, что в такой голове, в такой голове будет хуже циркулировать кровь. Понятно, что в такой, в такой грудной клетке легкие будут хуже дышать. В таком-то зубу будут хуже функционировать тазовые органы. То есть все чуть-чуть не на месте, и схема начинает немножко съезжать. Если на эту схему добавляются еще приобретенные травмы черепа, копчика, это вносит свои коррективы и еще немножко ситуацию э, утяжеляет. И если у этого правого человечка есть еще какие-либо проблемы с объемом питательных веществ, то система начинает рассыпаться еще быстрее, потому что мышцы, связки, ткани не удерживают тело в правильном положении. И вся задача всей остеопатии состоит в том, чтобы из человечка, который вот с этой стороны, сделать насколько возможно, прямее, вот сюда его отправить. И когда мы вот это восстанавливаем, делаем человека более прямым, то все остальное как бы условно само восстанавливается. То есть тело начинает само себя исцелять, потому что исчезают те вещи, которые ему мешают быть здоровым. Значит, весь вопрос, как из этого сделать вот это. Здесь такой довольно подход простой, инженерный. Остеопатия – это механика. Инженерный подход заключается в том, что тело – это самонапряженная система. Тело – самонапряженная система. В самонапряженных системах... Наиболее жесткие части управляют а, наиболее мягкими частями. Сейчас, секундочку, я вам покажу пример самонапряженной системы. Секундочку. Вот. Вот это самонапряженная система, палка и веревка. Жесткие части связаны... Мягкими натянутыми частями и за счет напряжения присутствующего в системе система сохраняет свою форму. Вот. Мы ее деформируем, она возвращается в исходное положение. Наше тело точно так же устроено. Жесткие части это кости, мягкие части это мышцы, фасы, связки. Они также натянуты и поддерживают форму нашего тела. И в этих самонапряженных системах жесткая часть управляет мягкой частью. То есть есть некая вот такая механическая иерархия. И в человеческом теле самая жесткая часть – это череп. И за счет того, что череп деформируется, за счет деформации черепа, перекашивается все тело. Наше тело построено по принципу марионетки. То есть все подвешено сюда, к основанию. Если здесь перекос, то смещается позвоночник, смещается, смещается положение рук, ног и так далее. То есть проблема вот эта вот, вот этого пляшущего человечка начинается от головы. Сначала начинает плясать череп, и под него уже все остальное подстраивается. Во-первых, через первый шейный позвонок, когда затылочная кость разворачивается, первый шейный под нее также поворачивается, потом второй, третий и так далее до стоп идет. Во-вторых, Во через мышечные цепочки все это привязывается сюда к низу. И, в общем, до тех пор, пока мы здесь не исправим, улучшения внизу ждать не стоит. И есть разные подходы в остеопатии, и я разными подходами работал, когда начинал свою карьеру остеопата. Работал с телом, с руками, с ногами, со стопами, с крестцом, с чем только не работал. До тех пор, пока мне моя наставница не объяснила весь этот принцип, который я вам сейчас изложил, и это заняло буквально 5 минут. После того, как я 4 года безуспешно искал ответ, что же является механическим ключом к телу. Так вот, вот сейчас я вижу наиболее эффективный способ воздействия на тело – это работа через основание черепа. Таким образом, эффективность работы значительно улучшается, тратим меньше времени меньше усилий, получаем наилучший результат. То есть от того, чтобы работать только с телом, я уже давным-давно отошел, и работа с телом заставляет, может быть, 1% от работы со всеми с пациентами моими. То есть и сейчас работа заключается… вот. В том, что мы выправляем кости черепа, и это хорошие, хорошие, самые лучшие, самые интересные результаты. Супер. Вот это для меня откровение, честно говоря, я думаю, для многих, потому что мы считали, там что надо действительно все кости поставить на место там, позвоночник, и прочее, оказывается, есть ключ. По да сути, ключ, да. позволяет э, все упростить, и все остальное выстраивается вот благодаря той самонапряженной э, конструкции, все остальное выстарается уже естественным образом. Замечательный подход. Мне да. это... и, Он... и, и смотрите, Анатолий, тут, тут, тут что, что э, очень важно? Что очень важно? Дело в том, что мы привыкли все время считать, и как нам говорят, вот у тебя а не на месте позвонок, вот у тебя тут что-то съехало, вот у тебя да? тут что-то там свихнулось. Но мы же понимаем, вот в свете того, что я вам объяснил, что вот у этого человечка нет ни одной части, которая была бы правильно расположена. У него все перекошено. И если тело смотреть сверху донизу, мы найдем одни дисфункции. Но эти дисфункции это приспособление к изменению в основании черепа. Это адаптация. И когда мы начинаем вмешиваться в эти адаптации, вот тогда-то и начинаются проблемы. И вот эти все развороты позвонков, то, что нам говорят, у тебя там что-то позвонок съехал и так далее, это, по сути дела, адаптация. И зачастую терапевты срывают адаптацию, которую организм тщательно себе выстраивал. И это касается в большой степени, допустим, той же самой правки Атланта, после которой людей часто увозят в больницу с колоссальными проблемами. Я сталкивался со следствием этой работы. Точнее, то есть, друзья... Никогда не позволяйте кому-то хрустеть вашим позвоночником, управлять позвонки и так далее. Это опасно. Огромное количество есть рукотворных грыж, когда вот позвоночник как-то наклонился, как-то там развернулся, как-то вот он держит вот изо всех сил вот, все вот эти механические проблемы, которые сверху снизу на него давят. И вот в конечном итоге говорят, вот давай я тебе вправлю, раз, и выдавливается грыжа. Рукотворных грыж огромное количество, и нам зачастую приходится исправлять сначала то, что сделали человеку, а уже потом еще исходные проблемы убирать. Поэтому будьте крайне осторожны вот в принятии решения о таких манипуляциях. Негативных следствий очень много. Друзья, действительно, вот, еще раз говорю, для меня большое откровение, вот все, что сейчас сказал Владимир, хотя я занимаюсь своим здоровьем давно, но я почему-то никого не допускаю к своему, к своему позвоночнику, к правкам, тем более к Атланта там поправить. Мне много раз предлагали, я никому 100%. Я пытаюсь выстроить сам всю конструкцию своими методами, наверное, не столь эффективными, хотя результат есть. Все удивляются, что у меня в возрасте все-таки позвоночник в очень хорошем состоянии, что я, а был в очень плохом, я, в общем-то, сам его выстраивал. Но посмотрите, практически 99% вот, э, костоправов, как их назовем э, это в хорошему звучит-то, они действуют, получается, со следствиями, не устраняя причины, и отсюда возникают новые проблемы. Получается так. В большинстве случаев, да, костоправы, костоправо, брозят, Потому что все работают по-разному, и есть люди с прекрасными руками и головами, которые делают действительно прекрасные вещи, но, опять же, это как повезет. Ну, и еще раз говорю, а вот тех, кто работает, вот вы же в этой сфере наверняка знаете своих коллег, большой процент вот людей, которые вот именно так понимают и устраняют именно причину, первую первопричину. Как вот вы сказали, то есть открывает этот ключ. Много ли таких вот у нас в стране специалистов? Ну просто процентом отношение ко всем, кто занимается позвоночниками и так далее. Угу. Ну я бы сказал, что точно, конечно, сказать сложно, Тоже... но далеко не все. Ну, вообще мы же знаем, что в любой сфере хорошая работа это штучный товар, к сожалению, к сожалению. Я, насколько могу, пытаюсь эту проблему исправить и провожу свои семинары для врачей. И большинство людей приходит, которые уже имеют свой опыт и уже, уже работали с разными пациентами, разными способами, и которые уперлись в порог эффективности какой-то, да, они не могли его перейти. И после того, как я им излагал вот эту вот схему, давал определенные подходы, которыми они могут пользоваться, они отмечают всегда значительный прорыв в эффективности. Вот через, через эту призму, когда смотрят, э -э эта концепция не содержит противоречий совершенно. Ею можно практически ну, огромное количество проблем объяснить, потому что вот эти взаимосвязи, они очень четко, очень четко работают, четко все объясняют. Вот. А, люди отмечают колоссальный прорыв. И моя большая мечта, я уверен, что она когда-либо осуществится, чтобы в медицинских институтах ввели... Двух- или хотя бы трехдневный курс э, стеопатии для врачей, чтобы они понимали связь механики и заболеваний. Если бы это был недельный курс, это было бы просто ну, космос. Все бы здравоохранение э, преобразилось. Я уверен, что рано или поздно это произойдет. Владимир, а вот скажите, э, вот аудитории э, такой вопрос задаю. Вот человек приходит к э, э, э, массажисту, ну не массажист это другое, но человеку, который вот занимается э, нашим классом. Какой вопрос он может задать так, чтобы сразу понять, э, стоит ли отдавать себя в, эти, в его руки. Вот какой-то такой вот ключевой вопрос можете сказать, чтобы было понятно, человек в теме, или он э, все-таки лучше обойти его стороной. Ну, конечно, большая часть работы проделывается до того, как вы появляетесь на приеме. Это сбор отзывов, это вы смотрите там в интернете, что люди пишут. Вот. Ну а там уже дальше, вы просто видите, что перед вами адекватный врач, который с вами разговаривает на человеческом языке и объясняет вам человеческим языком, что с вами происходит, как он видит, Далее он объясняет, что он будет делать и на какой результат вы можете рассчитывать, через какое время. Ну, а далее смотрите по результату. Если все соответствует тому, что человек говорит, значит, он знает свое дело. А там дальше узнаете, в соответствии с анекдотом. Если у больного осложнения после операции, кто виноват, хирург или больной, правильный ответ больной, не того хирурга выбрал. Так что. А вот, сказать, вот когда предлагают править, значит, Атлант, вот, это категорически надо отказываться от этого? Или есть все-таки в этом какое-то зерно? Почему так многие прям и пишут в рекламе там, и прочее об этом, что они там правят, ставят на место, там что-то делают с ним? Ну, я бы, конечно, рекомендовал категорически отказываться, потому что риск слишком велик. И тем более, что обычно это аппаратная процедура. Есть техники в остеопатии, когда работают в области перехода затылочной кости и первого шейного позвонка, и как-то там вот уравновешивают все вот эти соотношения. Но это настолько мягкая тонкая работа, она не может повредить. Угу. Вот. Уже просто. Вы понимаете, в чем дело? Всегда первый шейный позвонок приспосабливается под затылочную кость. Ну вот череп, вот первый шейный позвонок. Никогда э, руководитель под замы подстраиваться не будет. Или не то, что под зама, э, под вахтера. Вот, поэтому э, просто нужно понимать эту механическую иерархию и работать с черепом. А уже первый шейный позвонок, он сам примет правильное положение, подстраиваясь под затылочную кость. И он сам сделает так, как нужно, а не мы ему продиктуем. То есть, все-таки, вот я спросил про ключевое слово. То есть, все-таки, если врач предлагает начать работу с черепа, то это уже что-то очень важное и перспективное, да? Скорее так, скорее так. И... Есть разные направления работы в остеопатии. Есть еще направление висцеральная остеопатия, висцеральная терапия. И это хорошая и значимая работа, но работа со скелетом она всегда первична. Потому что если скелет перекошен, то в перекошенном скелете, как вы видели, да, внутренние органы не могут нормально работать. Сначала мы выправляем ось, а уже потом работаем с внутренностями петлю глиссона не могу просто этот вопрос обойти стороной любое вытяжение противопоказано самые самые тяжелые в моей практике пациенты которые тяжелее всего поддавались лечению это те кто делали петлю это тяжелейшие проблемы это сложнейшие пациенты и ни в коем случае в эту петлю влазить нельзя мы из физики знаем если пружину растянуть и отпустить, она скрутится еще сильнее. Это же касается и тканей, которые находятся в области шеи, которые пытаются вытянуть. Там очень очень деликатная тонкая зона, там очень деликатные нервные сосудистые структуры, там твердая мозговая оболочка, межпозвонковые связки. И это весь вес тела ложится на тонкий шейный отдел. В общем, следствие ну, невозможно описать. Это очень-очень плачевные последствия. Ни в коем случае не делайте этого. Понятно. Владимир, ну, мы послушали об эстеопатии. Аудитория у нас будет не только ваша, но и... не только моя, но и ваша. Я хотел бы несколько слов сказать о своем психологическом тоже. Обязательно. Подходе. Это очень важно. Да. Дело в том, что я тоже иду нестандартным путем. И для меня, вот как для вас э, скелет это основа, э, э, основа э, организации гармоничной жизнедеятельности организации, так вот я подошел с другой стороны к этому же, только за основу взял энергетический скелет человека. Mm -hmm. Не костный, а энергетический. Mm -hmm. И выстраиваю энергетическую структуру человека, потому что энергетический скелет, он тоже присутствует, потому что человек существует, и еще энергетическое. Но да. я занимался разработкой и производством лазеров, поэтому для меня энергетическая тема знакома. Хорошо. Вот. И я пошел по этому пути. Так вот, Есть энергетическая структура. В какой-то степени вот китайская медицина, она касается этого, но это не тот вариант. Я гораздо дальше, глубже пошел и вот выстраиваю энергетическую структуру. И здесь открываются удивительные ресурсы. Вот я разработал несколько курсов оздоровительных на этой основе, на основе выстраивания энергетической структуры. Ну и на себе, в первую очередь на себе пробую. Вот мне через пару месяцев 71 год, и я чувствую себя, в общем-то, хорошо. Хотя до 30 лет усиленно, просто усиленно уничтожал свой организм. И сейчас я, и все остальное время я восстанавливал себя. Вот сейчас вышел в хорошее состояние, благодаря в первую очередь именно энергетическим практикам. Как я сказал, я не допускал до своего тела практически никого, ну, кроме Банки, в там, прочее, это можно. А так, в общем-то, вот, в основном, так вот, энергетический каркас. Друзья, вот есть костный каркас, и Владимир очень наглядно показал, насколько это важно, выстроить грамотно, профессионально, выстроить его. И вот я также вас обратить внимание сейчас, Именно и на энергетические, на энергетическую сторону жизни человека там тоже огромные ресурсы. Причем эти ресурсы тоже в большой степени еще не тронуты, потому что мало кто идет в веру. Так что более подробно это можно на моих продуктах посмотреть. Сейчас не буду время отвлекать у нас в гостях замечательный человек. Владимир, а какой вот э, вопрос хотели бы вы поднять вот в нашей беседе? Помните, мы же с вами немножко э, так, э, по, по, пощупали друг друга по некоторым способу. Mm -hmm. Что-то mm -hmm. из этого? Может, что-то у вас осталось э, из того, что мы подняли, э, чтобы проработать дальше какую-то тему? Я бы хотел осветить важность положения внутренних органов. Это такая вещь, которая, ну, опять же, я думаю, что для многих окажется ответом на их вопросы. Значит, друзья, ну, вкратце вам расскажу эту механику всю. Значит, смотрите, наши внутренние органы подвешены на вот таких вот связочках. Они называются брыжейки. Кишечник, желудок. И если эти связки растянуты, то кишечник опускается в нижнюю часть брюшной полости. Вот как на этой картинке. Разница очень четко видна. Но вот кишечник опускается вниз. И что же, что же это вызывает? Какие же следствия возникают при таком опущении кишечника. Дело в том, что при этом в нижней части тела начинает застаиваться кровь. Опущенный кишечник как пробка давит на сосуды, по которым кровь оттекает от всей нижней части тела. И что получается? Получается вот как когда у нас берут кровь из вены, зажали э, жгутом и просят поработать, вена разбухает. Э, Жгут снимают, кровь оттекает. И вот здесь в роли жгута выступают опущенные внутренности. Веносное полнокровие нижней части тела. К чему это приводит? Это приводит к появлению отеков, варикозного расширения венок. Далее, точно так же расширяются вены в матке, что приводит к обильным менструациям, Матка переполнена венозной кровью, и в момент отторжения эндометрия вся эта кровь выливается наружу. А также застаивается кровь в области геморроидальных вен, и начинается геморрой, и могут вылезать геморроидальные узлы. И тем сильнее степень этих негативных изменений в тканях, чем гру грубее опущены органы, и чем сильнее изменены ткани вследствие недостатка питательных веществ. Витамина D, микроэлементов, белков. То есть то, что является строительным материалом коллагена и эластина. Вот опорных белков нашего тела. Вот такая вот интересная ситуация. И я как гинеколог скажу, что на сегодняшний день нет ни одного, подчеркну, ни одного безопасного и эффективного способа, который бы позволял уменьшить уменьшить обильные месячные. Я не имею в виду те, которые связаны с миомой или с полипом эндометрия. Я имею в виду, вот, когда ничего мы не обнаруживаем, а месячные все более и более обильные. Можно применять оральные контрацептивы, но это разрушение гормональной системы. Можно применять сокращающие, но они работают только тогда, когда ты их принимаешь. И когда женщина месяц от месяца теряет кровь, естественно, это приводит к анемии, утомляемости, преждевременному старению, зубы, волосы, ногти, в общем, куча разных проблем. А начинается все с неправильного положения внутренних органов. Тут еще один очень интересный момент. Дело в том, что вот в брыжейках проходят сосудики и нервы к кишечнику. И когда кишечник резко опущен вниз, вот эти сосудики. Натягиваются нервы, натягиваются, и кишечник не получает сосудистого питания, не получает нервного импульса. Это приводит к тому, что развиваются запоры. На этом фоне активнее развиваются в кишечнике глисты, развиваются воспалительные реакции в кишечнике, и на этом фоне формируются вот такие условно загадочные заболевания, как болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, которые не знают, чем лечить. И вот, друзья, я не просто так обо всем этом вам говорю. Дело в том, что огромное количество наших участниц, которые, вот, короче, огромное количество людей, которые выполняли подъем внутренних органов, девушек, они отметили, что у них уменьшается количество менструаций с 7-6 дней до 3-4, с полной упаковки прокладок в день там, до нескольких. Это то, что должно быть. И это меня неимоверно воодушевляет. И э, основная причина здесь, потому что человек это может сделать себе сам, самостоятельно, не обращаясь к специалисту. Более того, лучше, чем человек сам себе, никто это не сделает. Э, еще один такой э, аспект э, – болезнь во время интимной близости. Э, когда опущены внутренние органы – при контакте мужского органа и шейки матки возникает болезненность. Когда мы поднимаем внутренности, это проходит опять-таки колоссальное улучшение качества жизни. Еще важный момент это контроль над мочеиспусканием. Если кишечник давит на мочевой пузырь, то может быть неудержание мочи, могут быть частые циститы, могут быть, могут быть императивные позывы для мочеиспускания. И вот когда мы внутренности поднимаем, мы огромное количество проблем решаем. Вот для меня это, ну скажем так, так опять же. же, в моем профессиональном пути очень большое открытие, которое я с удовольствием делюсь с людьми, и это позволяет им небольшими усилиями, просто вот очень небольшими, решить колоссальный спектр проблем. И просто я вам предлагаю, друзья, всем на это обратить внимание. Тем более, что сейчас я говорил про аспекты здоровья, но основной симптом опущения органов – это торчащий живот. Вот когда живот торчит, и вы не знаете, что с ним делать, и вы уже и худеете, и ходите в зал, и там тренируете пресс, закачиваете, и он не убирается, это 100% выпущение внутренностей. Вам нужно это поднимать. И есть упражнения на Ютубе, я их прям выложил, там, смотрите, животов подъем органов, и э, вы получите результат. Я вам это просто гарантирую, если будете все делать так, как там написано. Вот, Анатолий, чем я хотел поделиться. поделиться. Ну, супер, замечательно. Друзья, вот видите, какая полезная у нас сегодня беседа. Явно, явно большая часть людей нуждается в таких методах, тем более, если это просто, и человек сам может решать. Я тоже иду этим путем. Вот, кстати, друзья, предлагаю вам буквально в среду начнется трехдневный такой марафончик небольшой, в котором вы, без оплаты такой, вы посмотрите и увидите несколько упражнений энергетических, которые тоже в какой-то степени решают эти вопросы. Я вообще стараюсь, чтобы человек сам решал свои вопросы здоровья. Это самое, по-моему, важное. Научить человека самому управлять своим здоровьем. Поэтому, вот, слушайте, Владимир, я, честно говоря, не ожидал, что э, остеопатия вот э, и все, что вы говорите, и вот то, что вы сейчас подъем э, органов, это в принципе тоже же это тоже в, том, в том же ключе, в том же направлении, по сути, правильно э, выстроить выстроить организм, выстроить его костную систему, выстроить всю его систему органов э, гармонично энергетическую структуру выстроить и вот тогда человек, по сути здоров уже всегда здоров всегда да да на самом деле мне э, вот как сказать работа с энергетикой тоже очень близка. но ну, в плане э, там, самоисследования самосовершенствования там улучшение увеличение своих ресурсов я с удовольствием приду к вам на этот марафон на трехдневный и мне очень интересно посмотреть а вы именно как инженер работали да с лазерами Конечно, ну да, я выпускал лазеры. Я сам электронщик, лазерщик. Угу. Оттуда и пошло. Всё. Вот э, мне, мне очень интересно, когда э, как сказать, в, это, э, в это время э, рождаются на стыке э, на стыке дисциплин, рождаются открытия. Прорывы происходят. Э, надо сказать, что стил был исходно врач и инженер. Вообще он был прекрасный инженер, это создатель остеопатии. У него было несколько патентов на собственные изобретения, ну, очень серьезные, которые до сих пор используются. И он к телу также подошел. И мне было бы крайне интересно, вот как человек, кто разбирается в физике, вот эти процессы преподносит. Это для меня прям вот интригующая новость. Вы знаете, ну, еще одну интригующую новость я вам скажу, возможно, вы заинтересуетесь, тогда мы, прям я могу конкретно с вами пообщаться на эту тему. Uh -huh. Вы знаете, какой орган Тимус, и вы знаете его вообще, какая динамика его, как быстро вы уходит из жизни и так далее. Так вот, я работал энергетический подход к общению с Тимусом и восстановлению его активности. Даже вот в возрасте, в возрасте, после 40, не только, после 60, даже такие есть результаты. Он начинает входить в силу, он начинает активно работать. И сами понимаете, активный тимус – это очень большое, большая помощь организму. Это все с помощью энергетики. То есть, вот такой вот интересный метод. У меня прям такой называется курс, курс генетическое здоровье. То есть, ну, так назвали, побольше умных слов, чтобы люди так заинтересовались. А по сути, это работа, современная такая энергетическая работа с тимусом, возвращение его к жизни. Вот такой вот такой процесс. Это тоже есть, это тоже на стыке, причем на стыке нескольких, направлений в науке. Поэтому, если вы заинтересуетесь, я прям отдельно с вами на эту тему прям мы просто созвонимся, я вам расскажу те, -те методы, которые использую. Может быть, они вас заинтересуют. Да, буду признателен. Хорошо, Владимир, я помню у нас в нашей беседе, той в той встрече в Санкт-Петербурге было затронуто еще ряд вопросов, в частности, и по питанию и так далее. Я чувствую, у вас здесь очень много всего. Может быть, мы еще как-нибудь организуем нашу встречу, там будет видно. Посмотрим по реакции наших зрителей. Если будет интересно, мы с вами еще встретимся. Сегодня я хотел бы завершить нашу встречу поблагодарить вас за то, что пришли на эту встречу, поблагодарить наших зрителей за то, что посмотрели, еще посмотрят записи, я думаю, посмотрит очень много. Владимир, очень рад был нашему знакомству, и да, я думаю, что со временем у нас превратится в какое-то сотрудничество, вполне возможно. Да, это может быть очень интересно. Хорошо. Когда, когда совмещаются подходы, всегда результаты лучше. Правда. Да, да. Благодарю. Тем более э, я люблю, когда человек идет своим путем. Э, очень важно, что он прокладывает первый, первый делает какие-то э, дорогу прокладывает. Это всегда такой человек мне очень интересен. Э, а вы как раз идете своим путем. Благодарю вас за нашу Привет. встречу. Mm -hmm. да. Благодарю. До свидания. Всего доброго. До свидания, друзья. До свидания, друзья.